Всем привет! Меня зовут Глеб, и вы находитесь на канале «Бесплатная школа видеоблогера». И сегодня мы разберемся, как менеджер должен работать с админкой канала. Зайдите в свой аккаунт и нажмите на значок с вашей аватаркой в верхнем правом углу. В разделе «Творческая студия» перед вами откроется панель управления каналом, благодаря которой менеджер может работать с админкой канала. Здесь вы найдете менеджер видео от редакции одного конкретного видео до формирования плейлистов. Также здесь находится управление прямыми трансляциями, работа с комментариями, YouTube-аналитика, работа с субтитрами и фонотекой. Для менеджера YouTube-канала важно уметь работать с админкой канала, а также регулярно проверять почту, чтобы своевременно реагировать